Прям здесь классно все! А сможем все вместе прям покричать? КАМИСА? Сможем? Точно? Давайте попробуем! На три! Раз, два, три! Народ! Еще раз! народ! А да чего вы тихие такие люди? А теперь кричите мне! Уходи. у у а, прям, так у у Ваши аплодисменты, ваши прям крики, потому что сейчас здесь поедет человек, которого вы ждали. Ребята, поехали, комиссар! Здесь, публика! Галактика, развещение, все будет хорошо. Громче, громче, громче, громче, у И несмотря на то, что мы в этот раз привезли вам массу снега, мы рады приветствовать вас здесь и скажем вам спасибо за то, что дождались. Выдержали, вытерпели, вышли мы ровно на две минуты позже. Перед теми, кто пришел рано, мы извиняемся за то, что задержали вас на 15 минут. Эти 15 минут, блин, у некоторых была полная истерика. Хотели сдавать билеты, уйти, уйти в зиму, уйти. Зачем? Скажите, зачем? когда можно здесь восстаться и быть хорошими людьми. Вы сделали правильный выбор, остались. И почему мы начинаем?